Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Желниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про пять признаков того, что у вас есть проблема с тревогой. Дело в том, что многие люди они не осознают, что их проблема связана с тревогой, то есть имеет эмоциональный характер то есть их проблема, связанная с эмоциями, люди не могут это осознать и связывают любые проблемы на уровне физическом или, может быть, психическом. Поэтому, для того, чтобы вы понимали, что это больше всего подходит к проблемам с тревогой, есть пять признаков, по которым мы сейчас пройдемся. Если хотя бы один из этих признаков у вас присутствует, значит, у вас есть проблема с повышенной тревожностью. И давайте начнем Самого первого, самого такого, скажем так, распространенного, распространенного признака – это бессонница. И здесь мы не говорим о бессоннице в чистом виде, потому что она вряд ли у людей может вообще возникать. Мы говорим о возникающих проблемах со сном. Вот если у вас возникают проблемы со сном на регулярной основе, то это говорит о проблемах с тревогой. Какие это могут быть проблемы? Например, вам очень сложно заснуть, у вас постоянно какие-то мысли в голове, или просто вам очень сложно быстро засыпать, перейти в расслабленное состояние следующее это то что вы например рано просыпаетесь заранее до будильника и после того как проснулись уже тяжело или вообще невозможно снова заснуть то есть у вас снова опять же включаются э, сразу планы все рассуждения обсуждения думки различные ну и возникает еще может быть какое-то ощущение нервного напряжения которое тоже мешает заснуть то есть если у вас есть на регулярной основе проблемы со сном это не каждую ночь. Например, из трех ночей каждую третью ночь вы плохо спите, то это уже говорит о том, что есть проблемы с тревогой. То есть это первый признак. Второй, второй признак – это непосредственно симптомы. Дело в том, что когда возникает тревога, это провоцирует выброс адреналина. Когда вырабатывается адреналин, он запускает определенный ряд симптомов. И зачастую человек не связывает симптомы с выбросом именно тревожным. То есть, грубо говоря, человек говорит так, я чувствую вдруг возникшие симптомы, не понимаю, откуда они, но я ничего не почувствовал, никакого страха у меня не было. На самом деле, очень часто мы, испытывая страх, тут же переключаем внимание на симптомы и даже не замечаем, что он возник. Бывает так, что люди лучше чувствуют физические ощущения, а кто-то лучше эмоциональные ощущения. Поэтому, если у вас возникают ни с того ни с сего симптомы, на пустом месте это тоже говорит о том, что у вас проблема с тревогой. Но понятное дело, что если у вас заболел зуб ни с того ни с сего Вряд ли это относится к тревоге Мы говорим о симптомах, относящихся к вегетативным симптомам Это симптомы, которые связаны с выбросом адреналина Экстрасистолы, скачки давления, скачки сердцебиения Бросает в под напряжение в теле Бросает в дрожь, ком в горле, сухость во рту Головокружение, сдавленность в висках, шум в ушах Анемение в теле, покалывание, позывы в туалет Дискомфорт в животе, слабость в ногах шаткость походки, ощущение нереальности происходящего. Вот небольшой список того, что может у вас возникать. Если такие симптомы у вас периодически из того и сего возникают, это тоже признак того, что у вас есть проблемы с тревогой. Теперь третий признак. Здесь мы давайте возьмем именно саму тревогу. вот Очень часто люди они, а, привыкают к тому, что тревога возникает у них на постоянной основе, и они даже не осознают, что это уже стало проблемой Это примерно как человек, допустим, толстеет Настолько постепенно, что он даже не замечает, как этот процесс происходит Он, конечно, в какой-то момент может увидеть себя в зеркале и понять, до чего он докатился Вот примерно так же происходит и с людьми, которые постоянно у них происходит процесс, процесс повышения тревожности Количество тревожных ситуаций накапливается и тревожность учащается То есть признаком третьим признаком того, что у вас есть проблемы с тревожностью Это ежедневно возникающий страх, то есть я подчеркиваю, ежедневно, то есть если каждый день вы чувствуете, что у вас по два-три раза или больше возникают возникающие страхи, то есть вы вроде занимаетесь обычными делами, но при этом вы тут забеспокоились, тут заволновались, тут заволновались, и так происходит изо дня в день на регулярной основе в ежедневном режиме, то это тоже говорит о проблемах с тревогой не думайте, что люди вокруг вас тоже каждый день тревожатся нет, в большинстве случаев они тревожатся очень редко там раза два в неделю всего могут случиться и то с внешними обстоятельствами если же вы сталкиваетесь с одними и теми же ситуациями в своей жизни и раз за разом они вас тревожат и это происходит на ежедневной основе то ежедневная возникающая тревога, страх, волнение и беспокойство это одно и то же, говорит о проблемах с тревогой в том числе. Это третий признак. Далее, четвертый признак. Ну, Здесь, скажем так, это приступы паники, это панические атаки. Когда у человека возникают панические атаки, это в первую очередь говорит о том, что у него есть проблемы с тревогой. Между прочим, именно сами панические атаки это всего лишь следствие проблем с тревогой. Когда уже на фоне повышенной тревожности человек сталкивается со стрессом, если у вас случились хотя бы Раз в жизни панические атаки, это значит, что вы однажды допустили того, что у вас симптомы и повышенная тревожность совпали с со внешним стрессом, который запустил панические атаки. Поэтому если у вас были хотя бы раз в жизни панические атаки, или если они у вас периодически возникают, или есть у вас в жизни эпизоды, то это тоже говорит о том, что у вас есть проблемы с тревогой. И пятый признак, он не такой очевидный но в большинстве случаев вы тоже можете на него ориентироваться. Если ваша эмоциональность стала выше, то есть спыльчивость, раздражительность, обидчивость, поксивость, если вы чувствуете, что у вас возросла эмоциональность, это тоже признак того, что у вас повышенная тревожность и есть проблемы с тревогой. Очень часто у большинства моих клиентов, когда у них часто возникают страхи, это повышает эмоциональность человека в целом. И он начинает сильно эмоционально реагировать даже совершенно обычные вещи – Посмотрел какой-то фильм – плачет. Какой-то момент произошел совершенно обычный, и это сильно вызывает раздражение. Человек даже удивляется, почему я так сильно на это все реагирую. А дело как раз в том, что на фоне повышенной тревожности бывают случаи, что у человека повышается эмоциональность. Здесь, кстати, палка о двух концах. То есть на фоне повышенной тревожности негативные эмоции могут вырасти, так и снизиться. То есть, как бы тревога заменяет остальные негативные эмоции, и человек начинает тревожиться в ситуациях, где он раньше испытывал раздражение и злость. И у него эмоциональность повышается наоборот, при снижении тревожности. Но бывает так, что и эмоциональность, и тревожность одновременно повышаются, потому что тревожность повышает эмоциональность в целом. И это у нас пятый признак. Поэтому... Если у вас есть хотя бы что-то из того, что я перечислил, имейте в виду, что это говорит о том, что у вас есть проблемы с тревогой. И вот эти все вещи, как признаки, как и, можно сказать, отдельные проблемы – их можно убрать только при снижении вашей тревожности Если мы говорим о том, как же снижать тревожность А много, многие люди спрашивают меня об этом постоянно И говорят, ну Павел, ну как же все-таки снижать тревожность И здесь всего два действия Которые вам нужно просто освоить на достаточно хорошем уровне Это фиксировать свои тревожные события и разбирать Как это можно сделать? У вас есть для этого три варианта И все эти варианты есть в ссылке в описании под этим видео. Первый вариант – это пройти курс психотерапии со мной лично, где мы с вами вместе внедрим эту технологию в вашу жизнь. Второй вариант – это пройти его с психологом, которого я обучил. Та же самая программа, только ведет не я, а психолог, которого я обучил. И третий вариант – это самостоятельный видеокурс, где есть вся технология работы, которую вы уже сами внедряете в свою жизнь. Поэтому главное, если вы хотите научиться снижать свою тревожность, убирать все эти признаки, убирать все свои проблемы, выберите любой путь, который вам подходит, и двигайтесь по нему. Все ссылки есть в описании. На этом у меня все. Пишите свои вопросы. Будем с вами на связи. Пока.